абсолютно для всех пользователей. Как известно, приложение Google Meet ранее был доступен обладателям премиум подписки G Suite для предприятий. С недавних пор Meet стал доступен всем пользователям, чтобы люди могли поддерживать связь, что очень актуально в данное время. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать учетную запись Google, после чего можно участвовать в собрании. По словам компании, со временем собрания будут ограничены по времени до 60 минут, но пока что можно пользоваться без ограничений. Итак давайте посмотрим что собой представляет данный сервис. Как я уже говорил для использования нужно создать Google аккаунт. На ПК сервис работает в браузере. Mid поддерживается в браузерах Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Safari. В Internet Explorer поддерживаются не все возможности сервиса МИД. Если для видеоконференции вы используете смартфон или планшет, приложение можно скачать с Play Market. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Перед началом работы Google Meet необходимо предоставить доступ к камере и микрофону. Открыв в браузере главную страницу сервиса нажмите разрешить. Если запрос на доступ не появился или вы ранее заблокировали его, кликните по значку камера заблокирована после чего вы автоматически подключитесь к видео встрече. Если настройки не обновились нужно переподключиться к встрече или перезагрузить браузер и заново подключиться. Чтобы начать видео встречу жмем здесь начать встречу или вводим код если нужно присоединиться уже начатой. Вы можете запланировать будущую встречу в Google календаре. Добавить название, указать дату и установить дополнительные параметры, место проведения, добавить гостей, настроить уведомления и добавить описание. При создании конференции через Google календарь можно прикреплять файлы к конференции для предварительного ознакомления участников с материалами конференции. Начав встречу, жмем «Присоединиться». После откроется окно «Добавление участников». Чтобы добавить участника, Нажмите «Добавить» и выберите его из списка ваших контактов. Или укажите адрес электронной почты, а затем нажмите «Отправить приглашение». Или нажмите здесь «Копировать данные» и отправьте приглашение любым удобным вам способом, к примеру, в мессенджере. Присоединиться к встрече можно несколькими способами. Открыть запланированное мероприятие в календаре и присоединиться к встрече. Из главного окна сервиса выберите встречу из списка запланированных и нажмите «Присоединиться» или видите код или название встречи. Код встречи вы можете увидеть в конце ссылки мероприятия. Дефисы вводить не обязательно. Также можно присоединиться по ссылке приглашения. Нажмите по ссылке на встречу, которую вы получили в сообщении или электронном письме и следуйте инструкциям на экране. Если у вас нет Google аккаунта, одному из участников нужно будет одобрить ваш запрос присоединиться. В окне встречи есть возможность включить или выключить микрофон и камеру, покинуть встречу, поделиться своим экраном, показать весь экран, окно или только вкладку браузера. Если вам нужна ссылка или код для приглашения, нажмите «Информация о встрече». Вверху экрана находится список участников, в котором можно добавить новых. Еще здесь есть чат для обмена текстовыми сообщениями. Нажав три точки можно выбрать другой макет расположения плиток, включить субтитры. И полноэкранный режим, а в настройках проверить и настроить аудио и видеооборудование. Google Meet можно использовать и на мобильных устройствах с Android и iOS. Можно ли скачать и установить приложение с маркета? В приложении на мобильных устройствах доступны все те же функции, что и в браузере на ПК, начать новую или ввести код существующей встречи, включение и выключение микрофона и камеры, демонстрация экрана, посмотреть участника встречи и воспользоваться чатом, а также поделиться ссылкой встречи. С помощью данного сервиса вы с легкостью сможете организовать видеоконференцию для взаимодействия сотрудников или для организации дистанционного видеоурока. Вам достаточно просто запланировать встречу и отправить участникам ссылку. Сервис работает как на ПК, так и на мобильных устройствах, имеет простой интерфейс и удобные средства для управления участниками, а Google обеспечит безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным механизмам защиты. Во время видео встречи поток данных шифруется при передаче, а набор включенных по умолчанию инструментов защиты обеспечивает безопасность мероприятия. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.